Здравствуйте! Вы попали на мой канал, значит, что-то нашли интересное для себя. На моем канале я постараюсь показать все тонкости, которые мне известны, исходя из практических и теоретических навыков о прививке винограда и разных плодов, фруктовых деревьев. Буду также показывать здесь и результат после прививки, как оно было привито и что из этого получилось. Будем вести наблюдение вместе. Также буду показывать на моем канале и о виноградарстве, уход за виноградом и всякие процедуры, которые необходимо производить в данный период времени. Здесь можно будет видеть также изготовление трубогиба своими руками, гибко труб на данном трубогибе, который я сделала своими руками. Трубы будут изготавливаться для теплицы. Теплица из поликарбоната, все тонкости и размеры и весь процесс хода работы по изготовлению теплицы покрытия поликарбонатом. все это и многое другое можно будет увидеть на моем канале, просмотрев страницы тех или иных, интересующих вас тем. Пишите свои впечатления на страницах моего канала. Хотите быть первым в курсе всех моих событий? Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю успехов, всего доброго, до свидания.